Хорошо. Тихонечко. Зера и тот агент присоединились к кому-то там и что-то там сделали. Прекрасно. Так, у меня есть ключ-карта. Прошу прощения, но единственный путь в машинный зал через в... вент-шахту. В смысле, ты серьезно? Ты мне врешь. Так, а что сейчас произошло? Ладно, лечимся, да идем вперед Возможно, я где-то не заметил этого придурочного Так, тихо а, а, блин Так, так, так, пошли в жопу Откуда у вас только понабралось? Так, нормально Офисные сотрудники, мать вас, по голове Сюда? Сюдой. Давай, запрыгивай Понеслась душа по кочка, а не в ту сторону. Так, найдите склад лаборатории. Где мне его искать, по-твоему? Ты что, больной? Ну, судя по всему, вот здесь где-то. О, над головой у этого упря надо будет пройти. Ну, как обычно, вот это вот все. Потом что-то где-то обвалится. Мне скажут: ну, все, мужик, извини, такая. такая... сыляви. -э Или другая сыляви. -э Туда. Туда. Слышь, хрен. хрен маржу. Блин, да что такое? Сюда, короче, идем. Сюда, сюда. Этот упырь меня. О! Так, так, так, так, так, так. Вот это мне не нравится. Так, стоим. Подождите, я проведу небольшую зачистку, потому что так будет правильнее. В мэр. Или не в мэр? Да, вроде в мэр. Угу. Что произошло? А, он бабахнул. Так, сюда. Оп. Ага. Так, что дальше? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Тут, кстати, вот не воняет. Удивительно, но не воняет. Это что у нас в этом? Ящички. Что-то я подзаколебался, знаешь, уже маленько. Ага, машинный зал. Найдите дорогу. Понятно, что с тобой. Ой, фу, воняет. Что-то у вас там на перде На перде вообще Так, запрыгивай давай Ага, а вот В смысле А, тут надо что-то нажать, да? Ага Тут нажать же что-то надо Оп И все, и проблемы все испарились сразу А ты говоришь мне, тут надо что-то придумать. Ничего придумать не надо Так, так, тишина Это что за упырь? Слышь, кабан, Стоя... стоит он, понимаешь ли, тут шутки со мной шутить пытается собака-дыка А здесь в обратную сторону, да, надо поднять, правильно А здесь что, здесь кабан здоровый будет? Или нет? Куда идти-то? Не, вот сюда, а, вот тут проломано окно Сюда и зайдем Вот и машинный зал, собственно так, что надо сделать? Восстановите электропитание. Да ща без проблем. Чё, трудно, что ли? Давай, заводи. Ага. Ну, отлично, теперь возвращайтесь в дезинфекционной камере. Я думаю, даже если бы у Зера была возможность выйти из карантинной зоны, надо остаться и помогать людям. Я считаю, что пошли они нахер. Потому что и без этого как-то можно было бы жить. Почему ты на карачках опять? Господи, боже мой. Так, в ту сторону куда-то бежим. Оп. Опа. Запрыгиваем. Ага. Ага. Вот так. Все. Проскакиваем. Подожди. Почему? А, все, все, все. Я вижу. Я вижу, все понимаю. Главное, чтобы сейчас этот упырь меня не сбил. А, подожди, так дезинфекционная камера то она вот здесь И этот упырь по-любому Меня должен сейчас встретить на пути своем Моем Я не понимаю Мне надо типа в закрытом В закрытом пространстве С ним драться, серьезно? Я не хочу Но судя по всему придется Как говорится, хочешь не хочешь Пожуй Хотелок своих, в общем, как-то так да, да, да, да, так. О, что-то полезное лежит. Давай, собирай все. Собираем эти вот так. Господи, уже мы Жрать не просит, полезное место не особо отнимает. Так, хорошо, мы уже здесь, почти у винткамер Открываем. На, нажмите кнопку у двери, чтобы запустить процесс. Ну на. И что сейчас будет происходить? Так это же дезинфекция. Они что, повыздыхают или нет? Так, этот бьется башкой в... В... В... в стекло Ему не нравится, судя по всему, то, что он наблюдает Да, они нравятся, прикинь, хлорка их травят там, что ли По Повыздыхал неплохо В смысле, а что произошло? Кто в меня плюнул этим говном? Все? Мужик, открывай Все? А, открылось само ну, теперь можно войти Прекрасно, прям за зашибись Я где-то тут уже, рядышком О, хорошо Так, открываем дверь И что сейчас будет? Сейчас мне дадут по башке, не? Что-то никого нету Дохтур. А, вот он Ну, дорог. Крейн, рад пожать вашу руку Да, давайте скорее Образцы тканей Обосразцы Ага, ага. Док, я покажу вам одну фотку. Сейчас, минутку. Ну, показывай фотку-то уже, господи, боже мой, сколько я должен терпеть. Он же там занят чем-то, ему тоже как бы вакцину еще искать. А ты... Я сейчас вам фотку покажу, подождите, только вот ты тоже. Ну, все, процесс пошел. Это займет какое-то время, так что, что вы там говорили? фаревер Ага, так... А, это он. Тот агент ВГМ, о котором я говорил. Как же его звали? Амир. Да, да, Амир Горейший. А откуда у вас его фото? У нас... у нас есть общий друг. Угу. Образцы все еще же не способны. Это хорошо. При небольшой доле везения ваш путь сюда будет проделан не зря. Кстати, а где остальные данные? Я знаю, Зерэ подготовил два пакета. Это мы еще обсудим, док. Сейчас надо разобраться с этими дятлами из ВГМ. ВГМ? Крейн? Вы с ними поосторожнее. Их публичный имидж лживый насквозь. Это не люди, бессердечные лживые ублюдки. Ну, мы это уже поняли. На... Понял, док, спасибо. ну, будем на связи. Угу. Так, чё? Какой ход? Какое движение у нас дальше? Чё по плану? Связаться с ВГМ? серьезно? А как выйти отсюда? Хлобысь. Все, вылетаем, выдвигаемся на выход. Я надеюсь, что у меня все получится. А, да, просто до лифта добегаешь и все на месте. Прикольно покинуть лабораторию. Изи. Я думал, это будет сложнее. На я встретился с Кемденом, он рассмотрел отбросцы ткани и от Зеры, сказал, что есть надежда найти вакцину. Если удастся добыть остальные материалы. Зере, uh, который сейчас у Раисы, я не знаю, где прячется Раиса, значит, надо связаться с этими сволочами из ВГМ и придумать что-нибудь попробовать. В общем, сейчас найдем. Ща мы им скажем: слышь, собака, сутулая, я тебе сейчас вот это вот говорю. Че по чем? А, Крейн, повторяю, с этими мерзавцами из ВГМ надо быть поосторожней, да я в курсе И дать им по жопе при первой возможности, говорят Ага, знаю, док, но мне все равно надо попиздеть с ними Понятно, понятно, пошли А почему не... раньше просто выходил типа на под... ну как... На открытую местность и уже можно было разговаривать, а сейчас что-то вс не... Все не то... И все не так Жопой квак Чувак куяк Так да куда ты Ой господи боже мой. Хорошо хоть это самое Хоть научился немножко кувыркаться Так собак и Отойди от меня Только не палим Не пали меня пожалуйста Беги ты заколебал Господи боже мой. сейчас спалимся Ой дурак Ой дурак Так вот сюда куда-то Оп Хватаемся Прекрасно Все, я уже мастер подниматься по этим сраным Как они там называются Статуям, короче, всяким Раньше с ВГМ связываться на, можно было на любой высоте А сейчас надо залезть на самую верхнюю жопу жопы Трой, я отдал образцы Кемдену. Теперь мне надо связаться с ВГМ Ага И что ты им скажешь? Все, встретимся позже, Трой Давай. Это Крейн, как слышно? Каэль Крейн, ты меня слышишь, да? Это Раиса. Раиса, ну и где ты, собак сутулы? Там, где следует бить, на вершине своей башни, хотя она еще и не достроена. Ой, господи. Но уже возвышается монументом хаосу энтропии, единовластному управлению. Я тебя убью, собака ты, дыка. За то, что ты сделал с Джейд, вообще за всю. Убью. Я надеялся, что ты разозлишься. А, видишь ли у нас с тобой война? Слышь, какая война, собака? Война противостоящих... Ой, господи, слышь, умник. Иди сюда, Крейн, и попробуй со мной сразиться. Или как вы... А, любите американцы говорить, слабо тебе или нет? Знаешь что, брось, никакой войны нет, есть только твои гребаные иллюзии. Иди к черту, правильно? Ну нет, к черту я не пойду, но из Харана уеду. Да, видишь ли, я заключил сделку с твоими собратьями из ВГМ. Кстати, воспользовался твоим собственным переговорным устройством. Ой, им известно, что все данные доктора Зера теперь у меня. Сыкло. Они называют их ключами к царству. Очень скоро за мной прилетит вертолет и заберет меня. Представь, сколько зла я смогу причинить, когда выберусь из этих стен. Конечно, если ты думаешь, что сумеешь меня остановить... Я... Ты тупой сукин сын. А я ждал, что ты это скажешь. Давай, найди меня, Крейн. Надо закончить начатое. Изи. Изи, ёпта. Давай, запускай это сам Подожди. Эвакуация, эвакуация Понятно, так, сейчас мы двигаемся Знаешь куда? Вот туда А если ты хочешь у меня спросить, почему То Потому что Приблизительно так я могу тебе на этот вопрос Ответить, я так брякнулся Я не хочу э, На данный момент вот это по ночи Вот это все проходить, хотя в принципе Там же надо только добежать, правильно Далеко пиздерить-то А, не, вообще Я уже почти на месте, ну и все тогда, господи боже мы. Двигаемся тогда сразу К этому упырю Сейчас ему по жопе настучим Так, тихонечко перепрыгивай На, вот это я понимаю А можно сразу наверх запрыгнуть Там что? Не придумывать. Сейчас мы вот это вот Вот он не только этого Кайла Крейна Выбесил, но и меня Потому Хочется ему, знаешь, вот это прийти, как надавать подсрачников Таких, чтобы Месяц на жопу сесть не мог Вот месяц, а то и два Оп Ты придурок, что ли? Ох, ебла И как ты это сделал? Во-первых, как ты не смог ни за что Зацепиться, у меня вопрос Такой маленький Оп он сейчас зацепился, главный, хотя пробил, нажимал и тогда, и тогда. А, а, в канализацию? Ну, в канализацию, так, в канализации. до него еще 200 лет идти, короче, понятно. Раиса заключила сделку с ВГМ, хочет сбежать из Харана с результатами исследований Зер. И надо его остановить, да, и Раис ждет от меня чего-то такого. Ну, и правильно, вот он ждет, мы ему вот эту вот ждало, его сейчас в глотку затолкаем, и будет все нормально. Так. Нам знаешь, что нужно? Прежде всего понять, куда идти. Так, ну я же правильно двигаюсь, да, вроде правильно. Туда и куда-то. Так, здесь вниз, вниз, да, все верно. Господи боже мой, мы же все это уже преодолевали. Тут уже все понятно, все понятно. Оп! Так, тудой, теперь сюдой. Прыгаем. Прыг, скок, как говорится, и все. Две минутки и на месте. Потому что что? Правильно, потому что мы с тобой паркурщики от бога. О, вы с этой стороны стоите, поэтому я с этой стороны не побегу. И здесь точно так же. Оп, передвигаемся, пере перебираем ножками. Ага. Все. Что-то вас больше здесь стало, мне может кажется, конечно. Пошли в жопу. Вот сюда. Правильно бегу? Нахрен его знает. хе так, так, тихонько, да запрыгни. Сюдой, теперь сюдой, теперь тудой, теперь оп. Хлобысь. Все, теперь меня уже здесь никто не достанет, наверное. Оп. В смысле, ты шел, пырь. Тогда вот так. Все. Опа. И все. И не надо мне тут вот лишних вот этих вот комедий там с каким-то перепрыгивать что-то там, паркурить. А зачем эту кошку добывал себе? Правильно, никто не может ответить на вопрос, потому что никто не знает. Только я знаю. В смысле? А что ты застреешь-то на каждом пуке? Ого, бесшовный мир обосраться. Так, подожди, надо за патронами тогда сходить. А где я? М мать, ты где? Мать твою, ты где, мать твою? Эй, ну и все тогда. Что это было? А, это этот еблан. Блин, я, я же не знал. Леблан. Нажмите. А, безопасные зоны лучшее место, чтобы спрятаться от погони. Серьезно? <смех> Умник. А, и чё? А, сразитесь с Раисой. Да сейчас, подож... да погоди ты, господи мой. А как. Почему я здесь? О, еба Оп, и все А почему ты кошку там не можешь использовать? Да вот туда вот, брось ее Вот туда, например Да, да что ты за... Что ты за человек-то такой? А так, можешь? А, так, типа, ночь. Пошли в пизду, слышите? Это сейчас что было? Почему? Меня, во-первых, никуда не выпускало, а потом я вообще крайне оказался и помер. Пошел нахуй, слышишь, блядь? Пыр Я вообще не понимаю... Ты дурак, что ли? Можешь что-нибудь сделать полезно? А... Ч ⁇ Кого? В смысле? А как? А, все понял. Ну давай открывай тогда, пока они еще не пришли. Быстрее, будь, пожалуйста, уважаемый Кайл Крейн. На, в нас уже целятся. Во-во-во. Пиздуем. С как тебе такое? Ночной выживший, это я, да. 183 доллара за эту хрень мне дали. Ну и прекрасно, ну и спасибо. Я немножко очканул. Если ты не заметил, то я тебе просто сразу признаюсь. Так и было. Я маленько подсыкнул. И теперь мы передвигаемся, как я понимаю, уже прямо к старому городу. Ну, не старому, как... К новому, наверное, городу, правильно? Так будет правильнее. Ага. Почти на месте. Почти уже прибыл выход. Все, удерживайте, чтобы... А, мы в трущобах. То есть старый город и трущобы. А, да, это мы уже все слышали. Давай, не манди. Поехали дальше. Это, значит, какой-то был перевалочный пункт. Вот это вот поле хрен, пойми. Чего и где? Так, где выход из тоннеля? Явно не здесь. Значит, в обратную сторону. По ночи надо сейчас добраться до этого самого, как он называется. Папа, Забыл. Так, вот не, не сюда. Вообще, по-хорошему, надо в какой-нибудь э, дом, домик с, к торговцам. Но, блин, башня-то вот здесь, она ближе значительно. Ну, пошли тогда к ним, господи, что нам бояться? У нас есть пистолет, мы с, в крайнем случае ему из пистолета напихаем. О! Ты видел, как я выжил. Даже я не понял. Почему? Почему? Почему? Зацепись, ты за что. Оп! Ой, упыряка. Я ебу. Давай Давай, за... зацепляйся. Все, мы на месте. Башня, которая. А, вот сюда нам. Или вот сюда, вот туда. Куда-то вот туда. Сейчас Ща найду. Сейчас я вас всех найду и. Вы люблю. Крыса Раиса, где ты там? У вас неиспользованные очки навыков, подожди. А, уровень выживаемости. Ну ладно. Так, что вы мне предлагаете сделать? Гранаты изготавливать. Можно давать кому-то лещей, да? А, неловкие руки, это обыск трупов становится быстрее, ладно, Д будем учиться делать гранаты, ага, все, заходим внутрь, вы переходите к заключительной части игры, эта часть проходит в одиночном режиме и вы не можете вернуться в другие локации, вы сможете вернуться к исследованию Харана после завершения э, игры и загрузки последнего сохранения, хотите продолжить, да, хочу это мы уже опять же слышали, поэтому пропускаем Пропускаем, там ничего интересного О, опять все то же самое Как раз очень вовремя я пришел, да? Так, и что? И что? Почему, как только я подхожу к этому придурочному, у меня начинаются проблемы э, с этим, как он там называется с зомби-вирусом. Почему только в конце? Вот, собственно, вот это вот меня очень сильно интересует. Так, выходим. Ну и где он? Oh, oh. что это за хрень? Your... А я знал, что ты не so... устоишь, Крейн. Да завали ебало уже, не хочу тебя слышать. Что? Слышать меня? Неплохая идея. <laughs> в смысле? <laughs> что? Сразитесь? А... Что надо сделать-то? Вот так намного лучше Когда цари бьются друг с другом Подобает играть оркестру Че? Ч ты морозишь? Вот они Исполнители моей воли Какие нахуй исполнители твоей воли? Ёбнулся что ли? Совсем уже Последние блять мозги пропил у И что мне надо сделать? Убегите от стаи зомби, ну так я понимаю, мне как бы два раза говорить не надо, я разберусь. Беги, Крейн, беги, у рабов это хорошо получается, беги или сдохни. Да господи боже мой, ты что, ебанулся уже совсем-то? Кого ты там, кем ты себя возомнил, упыряка? Что ты можешь, как бы, вот что он может мне при... Подожди, что, в дырку что ли, в дырку? Ну в дырку так, в дырку. Ой, говно. Я. Так. Ой, блядь. Детишка, иди нахуй. Дите, свали от меня, пожалуйста. О! -о, -о. Да, все, все, все. Давай лечимся и на ходу и пиздуем дальше. Не кривляемся. Спокойно все, передвигаемся, не вижу никаких проблем. Вообще не понимаю, какой смысл мне останавливаться, с вами что-то обсуждать. Вы кто? Мать вашу такие? Пошел в пизду, слышу ты Так, несемся дальше Оп, на тролль Цепляемся на тролль и все Или как он там называется Оп, теперь наверх Вообще не вижу никаких проблем Хопа, перепрыгиваем Переп... Да беги ты, придурок Надумался Остановиться, прикинь Вообще просто дикий Так, хоп, сюда Сюда и побежали Нахуй иди, хе я слишком крут для вас, ребятушки. Так, оп. Ага. Все, допрыгнул. Я молодец. Попикол, холодец. Долго еще бежать-то? Так, дробовика осталось мало патронов. Ну ладно. Сейчас какая-то хрень. Да ты, ёп. о В самом конце, понимаешь, он в самом конце перестал бежать. Да иди ты нахуй, господи, ребенок. О, сейчас у меня что-то ХПшка не теряется. Убегай, пожалуйста, все, беги. Мы же были главное, рядом, прямо рядышком. Так, все, сюдой, без проблем. Чё было останавливаться? Я так и не понял, если честно. Держишь пробел, он типа должен, ну написано же, держи пробел. Так, пони... Ладно, вырубим тебя, чтобы ты мне мозги не поласкал. Все, спокойно, до свидания. Так. Из дробовика стрелять запрещено, потому что мадал патрон. Вот эта штука мне может помочь. Беги, давай. А. Короче, все, я понял. Когда тебя бьют, ты начинаешь замедляться. Все. Вот так сразу бы и сказали. Я бы сразу так и делал. Господи, блин, А то понапридумывают всяких вот этих вот. На, хотел меня ударить, понимаешь Упыряка О, ебала, жабовинки Понятно все с тобой Перепрыгивай Давай, беги Ага, теперь сюда Беги, беги, беги, беги Не кривляемся, прыгаем Прыгаем, прыгаем Ага, на Да, а можешь, пожалуйста, бежать Просто бежать Ага, вот так Теперь подлечимся маленечко, на всякий случай Беги, би, бегим, бежим, бежим, бегим Там кто-то умирает по ходу песни Так, пошел нахуй Перепрыгиваем, что-то у меня даже этот fps начал подсаживаться Я прям вижу, что тут уже ни, ни хрена не 60 Так, тихонечко Оп, прыжок Веры, надежды и любви Что у нас тут сейчас хпшка? Ой, не хпшка, а эти очки должны лезть прям кучей а что это за четыре красных квадратика, которые тут горят? Все, давай, встретиться с Раисой на крыше. Подожди, дам а, до крыши еще, как, как да не бараком. Угу. Ну, погоня отстала, а это прекрасно. Впечатляющий выход. Может быть, ты и царь. Царь грязи. Ой, блин. Завали жопу, господи. Боже мой. Так, вот, Крейн. Чё, вот? Прими под ощущение царю. Чё? Че ты заколебал ты уже, господи, со своими ну ну нуд нудотой своей? Ага, ты меня не убьешь, ты меня не... А если убью? Ага, ты ты это ты так думаешь, а я вот с тобой ни хрена не согласен, и что дальше? Он говорит, типа, ты до меня даже не дойдешь. А если дойду? Вот если дойду, что дальше? Вот что ты потом и не скажешь? Дойду и наздаю тебе таких звездячек. Ты просто охренеешь. И все же ты пытаешься. Дай-ка я обеспечу тебе музыкальное сопровождение. Давай в эту... Как она там? Прощание славянки, не? Музыка страданий. А исполняют рабы. Как раз для раба. Слышь, я тебе сейчас расскажу, почем в Одессе рабы ты этого не слышал. Давай, давай скорее, потому что музычка действительно говно, не хочется ее слушать. Да, да, да, да. Как обычно, он еще до конца не доедет. Вот, давай мы по ней маленечко пройдемся. Нельзя же так вот, чтобы все быстро закончилось, правильно? Не-не-не, никакого праздника, так сказать. Чего у тебя там батарейки садятся? что ты за затормаживаешься? Ладно, все понял. Так, так, так, так, так, наверх. Аха... А какого, извините, пениса? Так, где тут подъем? Где-то здесь, вот сюда. Ага, во, вот тебе и лесенка. Зацепился, молодец. Крейн, Крейн. Рейс говорил, ты при... А, чё, чё? Тебя стреляли? Черт, что случилось? Вот наша награда за то, что мы пытались выжить. Раиса предала всех Я иду наверх, Харим Я иду наверх и убью этого упыряголовыми руками Не туда Мы заминировали две, два этажа над ними Над нами И через второй корпус Обойди как можно выше, а потом можешь вернуться а, Я ничего не понял Ну ладно Что ты от меня хочешь? Что ты от меня хотел? Ладно, давай Обходить так обходить, как говорится Так, ага Это что? Так, сюда. Нормас. Давай-ка ты просто свалишь отсюда, да? Сколько в тебе дури-то? Ага, ну вот так нормально. Французский ключ? А что такое французский ключ? М -м, Карим сумел тебя предупредить. Он заслужил свою пулю. Не, это ты свою заслужил. Передаем привет. Опа. Если бы ты еще не был таким разговорщиком, полностью поддерживаю нашего главного героя. Заколебал, мандить. Так. Ага. Сюдой? Да, вроде сюда. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, так, так. Подосточка, подосточка. Почему? Почему он такой косорылый? Объясните мне, пожалуйста. Все, запрыгивай, несись. <звы> По крайней мере здесь можно быстро начинать сначала. Ты ёбнутый что ли, блядь? Хм. Так, разбегаемся. Оп, перепрыгиваем. Так, перепрыгиваем. Аккуратненько. Давай, все, все, вот теперь. Блять, вы заколебали, серьезно, уже малость начинает подбешивать. Че это сейчас было? Почему ты, блядь, не перепрыгнул просто, как положено. Так, сюда. Оп. Сюда. Давай, запрыгиваем. И теперь наверх куда-то. О, хрена. бегущий по лезвию Или почему-то там бегущий Японский, боженька Так, что Почему ты, блять, залез и остановился Ползи дальше Ты дебил, что ли, я не могу понять Откуда вы взялись здесь Хорошо, хоть да запрыгни, пожалуйста, и ползи. Кажется, больно ударился, Крейн. Да нормально я ударился, как все. Дай-ка добавлю тебе... Себе, слышишь, добавь что-нибудь уже. Мозгов, например, там, или что-нибудь такое. Что это за метатель Кала? Откуда я слышу эти удары? Он же где-то наверху. Вот объясни мне... Пожалуйста, как можно было здесь оказаться? Ты на крайне, придурочный. Как ты здесь оказался? Кто там меч в меня? Ага, понятно. Ну, помечи, помечи, так сказать. Пожалуйста, не падай уже здесь-то хотя бы. Все, мы почти на месте. Все, все. Тут есть что-нибудь полезное? Сейчас проверим. Неп, непе. Ну все, тогда мы идем к Раисе. Я отдаю решающий голос Крейну. В смысле, серьезно? Так я успею. Считай, что тебя исключили. Да, не, мне как раз нормально, я нормально допрыгнул. Так, приду. Он на что-то еще надеялся, прикинь. Кстати, возможно, я уже пришел к тому, что эта серия будет разбита на две, потому что, по ощущениям, мы тут с тобой зависаем уже достаточно долго. Считай себя членом клуба избранных, слышишь? Я тебя просто буду считать членом и все. Где ты прячешься, кусок за лупой. Увы, к несчастью, для тебя клуб ликвидируется. Да никто не ликвидируется. У меня отличный клубешник. Так, сюдой, сюдой. Ап, допрыгнул. Молодец. Наверх, что ли? Нет, не наверх. Хуй пойми. Так, а, вот так попрыгаем. На Армос. Все на месте. Так, тихонечко Бедняга Крейн Его переполняют чувства Я тебе, блядь, сейчас переполню Ой, ладно Не критично, мы уже очень близко К этому уперю Мы сейчас придем, дадим им по пару раз И все будет как положено Как говорится, как по маслу Не надо было кушать перед тем, как садиться записывать эту. А то... Бедный Крейн все so emotional. А, горит и мести. Да ничем я не горю, это у тебя же горит жопа от того, что сейчас придут и будут тебе бить еб... лицо. Объясни мне, пожалуйста, в чем проблема? В чем проблема? Почему ты два раза запрыгиваешь нормально, а третий раз уже начинаешь вы вот выкидывать вот эти свои... Хуйню, короче, свою выкидывать Допрыгнул, допрыгнул И то хорошо, сейчас, правда, я В очередной раз чувствую, опять ебнусь Упаду, в смысле Так, идем аккуратненько Давай не пизди, пожалуйста Так, тихонько Давай, аккуратно, на цирлах Теперь встал а перепрыгнул на цирлах Потом встал У меня прекрасный ядовитый клинок так, на цирлах, потом встал Сюда Все, мы уже прям рядышком, прям рядышком Так что этот хрен уже может Готовиться к получению Этих, как они называются Пиздюрин, в общем, да Я наверху? Я прям там, где надо? Да, я А, все Лестница, лестница, которая Ведет нас на самый-самый верх Ну и шо? Однорукий бандит Здорово! Итак, снова лицом к лицу. Значит, мне уже не нужна эта штука. Ты в любом случае труп, Сулейман. Да брось, Крейн, не делай вид, что тебе все равно, сколько жизней зависит от этого диска. Сотни тысяч, и он противоударный упырёнок. И чё? А, о, ой. А, правильно было? Правильно. Ча, да господи, там... Это КУТЕ очередное, давай. Pretend, да, да, да, да, you да, не пизди. Ага, давай, давай, давай. Что у нас там? Оп, метай. А. Оп, уклонился, все. Только как-то уклончивость была в достаточно. И чё? Но в одном ты прав, Крейн. Сулейман мертв. В... А в смысле? Почему? Я же нажал. Right thing, а, то есть после... Сулейман Тут прям сохран... Оп, есть. И чё дальше? Он умер вместе с братом. Да-да-да, только ты хрен моржовый. Давай, ты даже не здешний. Ага, ты даже не знаешь, что такое... пошел в сраку. Поебальцу, и на, пожалуйста, в смысле? Давай. Right thing, да. Так, да, хорош, не кривляйся. Че там умер вместе с братом в этом городе? Все понятно с тобой, упы А ты даже не здешний, и даже не знаешь, что такое страдание. Знаю, знаю. Но правда, мне не особо интересно тебя слушать. Дах. <звук> Я нажимаю, он мне не срабатывает. Right сейчас Сулейман... мы с ним подеремся. Ну, сейчас я просто не туда пальчик положил, ладно. Потому что, ну, я с тобой общаюсь, видишь, как бы... Right by... Сулейман... Сейчас мы его, это, победим. Да, да, да, Сулейман, Пердеальман, там... Бендельман, кто-то еще там, какой-то карман. Все, сейчас с конца сосредоточились. Ага, пошел нахуй, приблизительно Ну, дай ему въебало уже, в конце концов, сколько можно? Во Сбросил эту дырку там, господи, можно ж было Ага, F. Так, ты понимаешь, Крейн, поймешь, что значит страдать, не пойму Как тебе такое? Ага Ну И чё? Че, обосрался? Собак Сутул. Отруби ему вторую руку, и все. Да, давай, тебе не устоять. Пей, я не сопротивляюсь. Так же так ты убил, Тахира. Тафай. Ахуй тебе. Пошел в жопу. Я должен установить свои правила. Вот тебе правила нового мира один. Ты будешь мучиться весь остаток своей ебучей жизни да да да проткни ему коленку еще не смей не смей делать этого крейн докажи что ты мужчина да завали уже ебало говорит наш главный герой и я с ним полностью согласен это по моему не тот винт я уверен что это не тот а, а можно же на им просто не отдавать винт просто сказать пошел а чё? Чё кого? Ч сейчас еще будет кутеешка или нет? Ага. Так. Все? Как всё меняется в мгновение ока. Если бы я остался в Харане, я бы умер от этой раны. Ага. А, но теперь ты висишь на волоске от гибели, а меня ВГМ отвезет в госпиталь. Ага. Да, да, да. А если нет, я даю тебе право решить свою собственную судьбу. Отдай мне диск, и у харана будут хотя бы какие-то шансы спастись. И я убью тебя быстро и безболезненно. Или можешь упрямиться и погубить весь город. Решай, пока я считаю, до пяти. Ладно, ладно, бери. Хе-хе. Хе-хе-хе. Да, да, да, да, да. Ага, что я понял. Найти под ребро. Хулой ебаны. А вот такое тебе решение, как козлина. Вот я с тобой согласен. Прям по красоте решено было. Красавчик! И вин главное, где-то здесь под ногами валяется. Вот он. Ну, все, мы получается как бы подзакончили. Подзакончили этот, как он называется, а, а, сюжетку. Хватит ронять Винчестер, он и так уже потерпел. Может и разбиться. Чё там? Че тебе надо, собака? Араис говорил: у него есть результаты исследований того ученого. Мы хотим лишь одного: найти вакцину и даем тебе шанс. Да будь для нас недостающие данные, мы тебя заберем. У меня есть миллион причин послать вас нахуй, но давайте на минутку представим, что вам нужна вакцина. Она где-то здесь, в городе, и пока она здесь, вы не будете пытаться повернуть вашу министерскую муть. Крейн, почему ты... тебя так волнует, что станет со всеми этими людьми? Ты сам не здешний, для, эти... для тебя это просто работа. No, не, уже не, я свяжусь с вами, когда решу, что делать дальше. Правильно, абсолютно с ним согласен. Потому что пошли нахер Вот это вот все очень как-то Очень мутные люди И они мне очень не нравятся Собственно вот так Крейн, ты меня слышишь? Это Кемден? А, да, что нового, док? Закончен анализ образцов ткани Результаты, Добрый думаю, феноменальные, Как раз подойдет Ага Крейн, если вы раздобудете данные Зеры Я уверен, что вакцина у нас в руках Прекрасно ну и отлично, сейчас поговорим об этом при встрече. Серьезно? Это по. Пони... Я... Правильно же я понимаю, что это финал. Или нет? Что-то там goodnight и good luck, короче, нам говорят. А, это конец, да. Ну все. Сейчас я постараюсь промотать. А, можно пропустить. И что будет после этого самого? А, поздравляем, вы одолели Раису и завершили основную кампанию. Вас ждет особая награда. Проверьте свой тайник. Ну, хорошо. Собственно, вот после титров пока ничего не было. Вот Я не уверен, что я хочу проходить вот это вот дополнение, как оно там называлось, я заб... а, the following, вот, но игрушка прикольная, игрушка прям огонь, вторая часть я надеюсь, она нас не подведет и тоже будет неплоха, вот, возможно эту серию я разобью на две, не знаю, вот. если понравилось, подписывайся, лайк, вот это вот комментарий, колокольчик, это все очень полезно, очень спасибо тебе за, если ты все это сделаешь а вот, возвращайся обязательно, мы будем проходить еще какие-то игрушки. Возможно, я когда-нибудь доберусь до 100 подписчиков и устрою прям стримотский. Там мы будем что-нибудь и отсюда проходить или не отсюда, не знаю. А вот, или поговорим, посидим по душам такие вот, да. В общем, до встречи в следующих видосах, удачи, пока.